Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим про страх смерти, и мы поговорим с вами о том, как же от него избавиться и что за ним стоит, почему мы все боимся смерти. И в первую очередь хочу сказать, что это один из трех базовых страхов. Страх за то, что умереть, страх сойти с ума и страх быть отвергнутым обществом. То есть это три базовых страха, за которые боятся все люди на свете. Но бывает так, что человек в большей степени испытывает страх смерти и боится смерти. Почему? Потому что он больше, чем остальные, убежден, что она может с ним произойти. Он убежден на основе каких-то отдельных ситуаций в жизни, которые происходят у него. И чем больше таких ситуаций, которые как бы доказывают ему, что вероятность его гибели высокая, тем больше он боится за смерть. Например, одна клиентка написала, услышала, что на концерте зимфирмы один человек умер от инфаркта. И тут же ее это вызвало страх. Она чуть больше стала убежденной быть, что и она скоро может умереть. Другая, допустим, вспоминает, что у нее мама заболела раком и умерла И это провоцирует у нее большие переживания за то, что она тоже умрет в какое-то ближайшее время То есть чем больше тревожных ситуаций, связанных со смертью, вы знаете и так воспринимаете эти ситуации Тем больше вы убеждены, что вероятность того, что с вами случится нечто подобное Все выше, выше и выше И тем больше страх за то, что вы умрете это связано с вашей тревожностью, повышенной тревожностью в целом в этом направлении. И, соответственно, чтобы от этого избавиться, необходимо снижать эту тревожность. Но это всего лишь технический момент, связанный с работой с восприятием. То есть, чем выше тревожность, тем больше человек боится за один из базовых страхов или даже за несколько. Но мы сегодня хотим с вами докопаться до сути. То есть, почему так переживательно вообще мысли о смерти, в принципе, для любого человека, не только для людей с повышенной тревожностью. И дело здесь в том, что на самом деле вы не боитесь смерти в плане страданий, мучений, гибели. Вы боитесь того, что жизнь закончится. И вы боитесь этого неспроста. Дело в том, что а, вы боитесь не того, что жизнь закончится как таковая, не этого именно, а того, что она закончится раньше, чем вы успеете сделать что-то. Что это что-то? И это что-то удовольствие от жизни. Вы боитесь, что жизнь закончится раньше, чем вы получите от нее удовольствие. Вот и все. И, к сожалению, чем больше э, вы занимаетесь делами важными, какими-то обстоятельствами, ответственность несете и так далее, тем меньше вы получаете удовольствие от жизни, и тем все больше и больше начинаете бояться того, что жизнь закончится, и вы так и не успеете получить от нее удовольствие. Ведь вдумайтесь! Вы все время пытаетесь быть счастливым когда-то в будущем. Вот сейчас, вот тут чуть скоро, вот уже, уже почти, уже почти. И, конечно, вы начинаете все больше переживать, что жизнь закончится, а вы так и не успеете прожить счастливую жизнь. И в этом вся, вся суть этих вещей и заключается. Что ваш страх смерти держит за руку то, что вы просто не получили еще удовольствия от этой жизни. Для людей, которые были счастливы достаточно долго, то есть не просто в какие-то моменты жизни, а что они на протяжении всей жизни чувствовали себя счастливы в каждый прожитый день, каждый час этой жизни, получая от этой жизни удовольствие, то они получили столько уже удовольствия от этой жизни, несоизмеримо много удовольствия, чем негативный момент конечности самой жизни то есть э, наступает в какой-то момент такое ощущение что ты готов умереть уже прямо сейчас что ты можешь умереть и завтра и послезавтра и через месяц и через год и через 10 лет через 20 лет и для тебя это практически не важно, когда ты умрешь потому что ты чувствуешь что ты от жизни получил столько удовольствия, столько радости и счастья, что ты уже выиграл, уже сегодня, уже ты выиграл. И даже если завтра жизнь твоя прекратится, ты уже смог в полной мере насладиться всеми прелестями этой жизни и получить от нее максимум удовольствия. То есть ты уже говоришь, что я благодарен этой жизни, за то, сколько всего прекрасного я смог в ней получить. И поэтому ты не переживаешь, что завтра она закончится, потому что ты в какой-то момент времени чувствуешь, что ты уже просто готов к этому, потому что жизнь была очень к тебе благодарна, в том плане, что ты получил от нее очень много удовольствия, радости и счастья. Но, к сожалению... Вот этот смысл получать удовольствие от жизни, жить радостно, счастливо здесь и сейчас, он большинством людей не используется. Вы обманываете себя, пытаясь подстроить условия для будущего счастья. Как знаете, была такая шутка, что в, нашем, в нашей семье мы все живем э, несчастно для счастья наших будущих детей. И в итоге э, так происходит из поколения в поколение, и получается, что ни одно поколение счастливо не прожило. Хотя люди имели вроде благие цели, так и вы. Вы можете хотеть жить счастливо когда-то там в будущем, когда у меня не будет столько загрузки, когда у меня будут там другие обстоятельства. Я сейчас буду работать на нелюбимой работе, накоплю много денег, потом открою там свой бизнес там или еще что-то. То есть вы все время откладываете, чтобы чувствовать себя радостно, комфортно и счастливо, ежедневно и ежечасно. И получается, что, конечно, время уходит, и вы понимаете, что в жизни ничего хорошего не было. Не в том плане, что не было хорошего. Да, вы могли добиться больших результатов в жизни-то в принципе. Но вы не чувствуете, что в этой жизни вы получили вот это удовольствие от нее в той мере, что вы как бы насытились Вы чувствуете, что вы вообще не насытились Почему? Да Потому что вам все время, все время пожирают негативные эмоции, гнетущие обстоятельства, недовольство Вот все это, оно просто пожирает возможность чувствовать себя счастливо каждый день а ведь это очень просто. Вам нужно просто делать то, что доставляет вам удовольствие, находиться в, в нейтральном эмоциональном состоянии и все. И вот если вы переключаете таким образом жизнь, да, конечно, это не быстро, это нелегко сделать. Смотрите, вот, смотрите, я сейчас, я записываю видео прямо сейчас. Я занимаюсь помощью людям. Но раньше я тоже занимался не тем, что мне нравилось, не тем, от чего я получал удовольствие. Я сейчас занимаюсь тем, что мне нравится, и каждый день чувствую себя счастливым человеком. И каждый день для меня это как выходной. Именно благодаря тому, что я потратил время на то, чтобы научиться получать э, возможность зарабатывать деньги на этом, обеспечивать свою семью. То есть смысл заключается в том, что вам нужно выбрать быть счастливым здесь и сейчас и трудиться на то, чтобы вы здесь и сейчас были счастливы, а не на то, чтобы вы были счастливы когда-то в будущем. Это совершенно новый смысл жизни и совершенно новые усилия. И поверьте, у вас будет колоссальная мотивация. И если вы хотя бы год проживете в режиме получения удовольствия от жизни, в режиме, когда вы делаете то, что вам нравится, когда вы находитесь в нейтральном эмоциональном состоянии, уже через год, вы будете спокойно относиться к мыслям о смерти и будете считать, что даже если завтра наступит моя смерть, я буду совершенно спокоен, потому что я уже выиграл в этой игре. Я получил очень много хорошего от жизни, гораздо больше, чем негативный момент того, что эта жизнь конечна и что она закончится. И поверьте, это реальные вещи, просто... Вы мыслите о будущем, думая, что вы сможете быть счастливым в будущем. Но как только вы станете счастливым здесь и сейчас, через какое-то время, вот к тому самому будущему, когда вы придете, вы уже не будете бояться смерти, бояться того, что будет дальше в будущем. Потому что вы уже получите от этой жизни все то, что и составляет эту жизнь, все то, что и составляет смысл нашей с вами жизни, получение от нее удовольствия. Просто вам нужно постараться сделать так, именно чтобы вы могли э, делать то, что вам нравится, получать от этого удовольствие, создать таким образом, стоять, чтобы вы были в нейтральном эмоциональном состоянии. То есть вам нужно подстроиться под это. И сделать это основной целью. И тогда вы начнете проживать жизнь радостно, комфортно и счастливо. И страх смерти просто будет как что-то, что давно когда-то было, но уже совершенно не актуально. И поверьте, вот тогда вы однажды проснетесь с такой мыслью, что ничто в этой жизни не сможет помешать вам быть счастливым человеком. И в этот момент все ваши переживания за будущее просто испарятся. Потому что если я сейчас счастлив, если я счастлив в каждый момент своей жизни, то мне без разницы, когда это закончится, потому что я уже получил очень много счастья. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Для меня это очень важно, и я буду очень вам признателен. Спасибо.